Впереди храм Александра Невского. Это известная Нижегородская ярмарка и сейчас называют мультимедийный исторический парк. Ну, вот идет демонтаж павильона, видимо, праздновалось 800-летие в нем.